Золотой век сновидений. Там, где благоуханна, Жизнь струится светла, В дымку ладана и кальяна Отступили дела. Все во сне этом странно, Сквозь прозрачные стекла Пыль на гранях стакана, Вытертая со стола. Помнится без изъяна Заводь, кромка села, Стон глухой, покаянный,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 Кошка прыгнет с дивана, Ввысь взобьется стрела, Будет благоуханна, Жизнь струится, светла. И по утречку пьяна Колыхаться метла. Все в стране это и странно, Нет такого угла, Чтобы в душу осанна Вдруг да не зашла Радостью первозданной Белиной бебела. Чтоб открытая рана Вдруг да не зажила. Звон доносится рано, Тень еще не легла, И до тихого океана Упала, упала.